Сотрудничество с консалтинговой компанией «Зерц» вдохновляет. На самом деле обилие идей, обилие предложений и совершенно новый взгляд на старый бизнес помогают изменяться и с очень хорошими результатами и темпами. На самом деле консалтинг в здравоохранении – это очень назревшая проблема, потому что на местах, к сожалению, в основном врачи, строит бизнес по своему вкусу, цвету и ощущениям. На самом деле есть разработанные научные методики, которые просто надо принять, освоить и использовать в своей работе, в частности при распределении финансов. Я думаю, что сотрудничество с ЗРЦ поднимет наш бизнес на новый уровень.